Чем больше углубляюсь в кулинарию для поиска новогодних рецептов, тем больше нахожу огромное количество простых приготовлений и рецептов и которые будут очень круто вписываться в праздничный стол. Вот, например, сегодня я хочу показать вам, как можно просто приготовить салат пирожное из буряка. Буряк любите? Любите? Сливочный сыр любите? Конечно любите! Тогда давайте готовить. Только я вас сразу предупреждаю, буряк должен быть запечен в духовке. Вареный буряк в этом рецепте использовать категорически не рекомендую. Сливочный сыр. Добавляем нотку чеснока. Добавляем нотку зелени. Нотку приправы с ума. Чуть-чуть подсолили майонез и перемешаем попробуйте на соль потому что буряк будет не соленый этот момент нужно учесть очень вкусно с ума такую кислинку приятную дал класс теперь буряк разрезаем его кольцами толщиной, я думаю, где-то по пол сантиметра. Берем сервировочное кольцо. Я сейчас выберу, какое будет лучше по диаметру. Наверное, вот это маленькая, поменьше. И выдавливаем формы. Вот так. У нас получилось 4 формы для пирожного. С одного такого полукилограммового буряка. Теперь будем собирать основное блюдо. Слой буряка, слой сырной массы, слой буряка, слой сырной массы. Вот такой симпатичный закусочный салат пирожное из буряка можно смело приготовить на Новый год, ну друзей, вы точно удивите. А если вы будете готовить этот рецепт из вареного буряка, то у вас не получится сохранить вот эту красивую картинку, потому что вареный буряк вот буквально зальет своим соком всю эту красоту. Именно поэтому я и не рекомендую. Здесь нет ничего такого, что вы не любите. Подписывайтесь.